Привет всем. Тема этого видео пелитим из выхлопной трубы с запахом бензина. Причина и диагностика. Несколько дней назад вдруг из выхлопной трубы машины в движении начал валить пелитим с запахом бензина. Двигатель троиль колбасил. Чек маргал. Заглушил мотор и через несколько минут снова завели и к счастью все заработало нормально. Продолжил путь. Вечером, когда приехал домой, проверили на ОБД два ошибки и было выявлено два. П0301 и П0303. Это означало, что пило пропуски в зажигании в первом и во третьем цилиндрах. Пропуски в первом, в третьем и в четвертых цилиндрах были и раньше, когда машина потраивал, но густой белый дым с запахом бензина случилось первый раз. Примерно полтора года назад, когда разобрал пускной коллектор, мастер посоветовал заменить форсунки инжекторы. Второй из них также визуально была в очень плохом состоянии. Из отверстий вываливалась пружинистая сеточка. Это говорило о том, что скоро и остальные форсунки тоже нужно будет меняться. Но пила вечер и в склады оказалось только один нормальный инжектор. Поэтому заменили только одно. Второй. Второй форсунку. С большой вероятностью пришло время заменить Первые, третьи и четвертые форсунки. Все-таки просмотрел интернет и перечитал причины белого дыма исключителя с запахом бензина. Теоретически основным причиной пропусков в цилиндрах и не топлива топлива являются три основные причины. В сгорании бензина, как мы знаем, принимает участие инжектор, свеча и катушка зажигания. Но в таких случаях, как у меня била, водители основном меняют инжектор, форсунку, и все становится нормально. Основной причиной водители на форумах после разборки часто называют. Заклинила форсунка какого-то цилиндра. Очевидно, что нужно всех менять, но мне самому было интересно именно, какой из них в самом плачевном состоянии. Вчера ехали на рыбалку, и двигатель снова начал троить. и беленьким из глушителя выходил с запахом бензина. Остановили машину. Капли на асфальте – это не бензин, а конденсат, но сам тимбил с запахом бензина. Начали по поочередно свечи сниматься. Как я и предполагал, свеча третьего цилиндра оказалась мокрой. Несгорание топлива в третьем цилиндре. Либо подклинившая форсунка, либо исчерзающая по какой-то причине искра. Все свечи и катушки почти новые. Но на всякий случай я их тоже перепроверю. С большой вероятностью очевидно, что бензин в третьем цилиндре иногда не воспламеняется и срочно нужно заменить инжектор. Очевидно, форсунка третьего цилиндра иногда заклинивает в открытом состоянии. Форсунка. Наверное, заклинила из-за того, что сеточка, которая в ней установлена, рассыпалась. Ну и вся муть пошла в форсунку. Нескоревшего бензина в таких случаях накапливается за предельное количество в цилиндрах. Он не горит, а стекает поддон. Часто выплывается из выхлопную трубу. Масло, разбавленное с бензином, теряет свойство. И Поэтому форсунку с дефектом срочно нужно заменить. Сегодня проконсультировался с мастером форсунок, и он тоже углубил мои подозрения. Сказал, что точно такое поведение это болезнь именно машин концерна ВАГ. Причиной на 99% назвал инжектор. Хотя и на других машинах тоже происходит такое. Купить инжектор оригинальный это нереально, потому что цены космические. Как только куплю нормальный инжектор или инжекторы, сразу заменю. С большой вероятностью придется подождать до зарплаты, потому что это дорогостоящий деталь. И лучше всех – за раз заменить, а не поодиночку. Как только заменю форсунку, сделаю видеоотчет через несколько месяцев. Кому интересно, подписывайтесь на канал и следите за нами. Спасибо всем за внимание.